Мне нужно было попасть на верхний этаж, в кабинет Оберкоменданта Ганса. Меня я Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут... Меня зовут.. Меня зовут... Меня Heidler. Ганс стал моей первой жертвой за долгие годы. Я будто водкой похмелилась, но мне был нужен ясный ум. с ползком, я жалела лишь об одном. Зря я не обчистила мини-бар в гостинице прошлым вечером. Singen Kerl! Negativ! Unser Reich ist sauber! Hier drüben ist nichts zu sehen! Wegen der Zeichen von ihm! Nee! его? ist alles in Ordnung! Hast du ihn schon gefunden? не nee. видно! Yeah. Еще недавно я бродила пьяный по ночным пляжам Сан-Паулу, а теперь карадусь по грёбаному нацистскому штабу. Интересно, не утратила ли я хватку. И? 好 <sighs> Eco. Sie müssen sich die Angst eigentlich dabei Können froh sein, dass wir hier sind, so wie die sich mit solchen Sachen vollstopfen. Aber die Damen waren nett. Einer. Утро он надушился тошнотворным одеколоном. Dunkel, erzählen, Agenten, Еще одна нацистская тварь отправилась в ад.